привет дорогие подписчики добро пожаловать на мой канал с вами вновь олег он же scratch и сегодня мы поговорим про новый снапшот который вышел совсем недавно для майнкрафта версии 1.14 который в свою очередь имеет такое название как деревня и грабеж но конкретными объектами для обсуждений мы выберем только те моменты которые затрагивает данный снапшот так что поехали для начала Хотелось бы отметить самое основное. Это добавление нового моба, лисицу. Давайте же подробнее рассмотрим, что это за зверь такой и с чем его едят. Ну, в принципе, есть-то нежелательно, а рассмотреть-то мы, конечно же, рассмотрим. Ну, во-первых, лисицы это ночные животные, которые по ночам подкрадываются к ближайшим деревням и исследуют их, видимо, для того, чтобы чем-то поживиться. Давайте понаблюдаем за ее поведением. Лисица имеет несколько разных анимаций. Вот, к примеру, первая, это стандартная, когда лисица просто бегает и следует окружающую территорию. Тут, как мы видим, она периодически останавливается, думает и предпринимает определенное решение, что ей делать дальше. Вторая анимация, это когда лисица сидит в ожидании. Видимо, просто делает передышку перед какими-то определенными действиями. Вот как на этих кадрах это хорошо очень видно. Лисицу можно покормить сладкими ягодами, но это действует в основном только для размножения данного вида. Нет, ну вы посмотрите только, как это мило смотрится, когда наша лисичка вот тут вот прилагла поспать под деревом. В таком состоянии видно, что она немножко шевелится, видно, что дышит. Мило, не правда ли? Есть определенная особенность в выборе лисицы места для ночлега. Она предпочитает спать в тех местах, где над ней есть блоки. То есть, под листьями деревьев может спать, в пещерах, ну и прочих местах. Вот тут, вот смотрите, на видео я показываю, как я убираю над лисицей блоки. И она тут же просыпается и бежит искать себе новое место для ночлега. Видимо, сразу чувствует опасность, поэтому и убегает, то есть, сменяя свое место дислокации. На ягоды, как мы видим, она никак не реагирует, кроме как поглощает их с завидной скоростью. еще один интересный момент, так как лисица хищник, то она естественно умеет охотиться. Вы только посмотрите на эти великолепные и грациозные прыжки за кроликами. Это просто великолепное зрелище, друзья. Похоже кроликам сегодня точно не повезло. Также есть разновидность снежной лисицы, которая, кроме как окраса, ничем больше не отличается от обычной лисички. Лисицы могут подбирать предметы и переносить их. Судя по тому, что проверил я, то они могут переносить любой один предмет, который попадется на их пути. Если покормить двух близко расположенных друг к другу лисиц, то они начнут размножаться, как это в принципе делают другие животные, и сделают вот такого маленького милого чудесного лисенка. Осторожно, друзья, уровень милоты здесь просто зашкаливает. Если взрослые особи поглощают ягоды с перерывами, то эти мелкие лисята едят их без счету. То есть они очень прожорливые. Они, так же, как и взрослые, могут перетаскивать абсолютно любые предметы. Ну и самой главной их особенностью является то, что детеныш лисицы, полученные, допустим, при размножении э вами, будет доверять вам и не будет никогда от вас убегать. То есть становится практически э, ручным э, личным зверьком. Лисицы достаточно быстрые, почти такие же быстрые, как оцелоты, и убежать от атаки, допустим, или от какой-то агрессии со стороны, им не составит определенного труда. Сфоткаться с ними, к сожалению, у меня не получилось, так как они постоянно двигаются, перемещаются. В общем, мне не удалось их догнать. Я сдался. Еще одно обновление из нашего снапшота заключается в изменении бочек. Теперь при открывании бочек у нас появляется состояние открытой бочки. Вот тут вот на видео я показываю. То есть, когда мы открываем бочку, видно, как верхняя крышка как будто бы убирается, и в бочке видна пустота. Вот посмотрите, как это выглядит. Ну и последнее нововведение, это настоящий диктор, друзья. Такого еще не было никогда в Майнкрафте. Посмотрите же, как это работает. Чтобы включить все. диктора, необходимо зажать комбинацию клавиш Ctrl плюс B. Таким образом мы активируем диктора, который начинает озвучивать абсолютно все практически, что у нас происходит. Вот давайте посмотрим. Установлено время. Если еще Одна раз провести тысяча. ту же комбинацию, то есть нажать Ctrl-B, то Диктор будет озвучивать Диктор чат. Вот озвучивает. как это выглядит, смотрите. Скрич сказал привет, дорогие подписчики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем добра. А если еще раз провести диктор, ту же комбинацию, то есть системы. также Ctrl-B, то диктор будет озвучивать сообщение системы вот таким вот образом. Неизвестная команда. Слышь, здесь. Ну и последний раз зажимаем ту же комбинацию Ctrl-B, и мы выключаем нашего диктора. Не правда ли здорово, друзья? Диктор, выкль. Ну а на сегодня у меня все. Кому бы, ребят, понравилось, ставьте ваши лайки. Кому не понравилось, знаете, соответственно, что ставить. Также подписывайтесь на мой канал. Будет очень здорово. Мне э, очень сейчас нужна ваша поддержка, так как я начинающий автор. И мне не хватает э, активности, так сказать, чтобы куда-то пробиться. Ну и там еще есть такая приколюха, как э, нажать на колокольчик. И будут постоянно вам приходить уведомления э, о каких-либо изменениях на моем канале. Буду очень благодарен за все ваши действия. Буду и в дальнейшем почаще выходить на связь. Всем всего хорошего и пока, друзья!